Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы на аэродроме пацуной и сейчас начинается первый день соревнований. В ретро-классе, ну и в микс-классе. Вот мой верный конь готов. И сейчас я его потащу туда вот на старт. И самое интересное, первый самостоятельный полет будет сразу облеточным полетом. Я еще не успел планера облетать, только вчера собрали. Как можно тянуть два планера сразу, паровозиком? Ну, пока не получилось, так... как не получится. Получилось, считай. Друзья, как в молодость вернулся. Опять на соревнованиях. Как юный пилот-плодивист. Как будто на первых соревнованиях. Они у меня были в 2012 году в Орле. И вот примерно тоже ощущение. Какое-то счастье, что ли. Азарта. Сейчас с Бенусом будем соревноваться. Вот. Бенес говорит, не подтяну конкурента. Ой, но я отношусь к соревнованиям спокойно. Это у меня мой друг, капитан оптимизм Матуза. Вечно очень нервничает, хочет победить. Я, ну как, победить хорошо, а не победить, потусоваться еще лучше. Так и живем, так и летаем. И скажите мне, пожалуйста, что планерный спорт не спорт. Я, честно, ох, ты ж, какая яма. Я, если честно, запыхался. Фух. Можно, конечно, сделать, как у Бенуса, вот это оборудование для самостоятельной выводки на машине Но это же не наш путь Тогда уйдет сам, само слово спорт Оно для нас свято Взлетно посадочная полоса асфальтовая С нее взлетают всякие самолеты, которые парашютистов бросают Это вот наш грит Пошли старты, друзья, начался летный день Это Робин тащит что-то Следующая подруливает вильга, пошла жара, сейчас поднимают микс-класс, кучу планиров, э, наш класс ретро будет в хвосте паровоза. Ну что, готовы, готовы. глубоко уважаемый любитель ледных спорта. Готовы. Всегда готовы. Какой у вас план? А, не могу сказать. Не могу сказать, секрет Сегодня такая погода. Облака не очень высоко и такие вот. Как сказать? Тухленькие. Ну, хорошего слова. Ощупаемся, и... как говорится, в первый ну, день. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну если что, на площадку. Не, не. не, не, не, не. Итак, какой у нас маршрут? Старт у нас пленный. Дальше мы летим в сторону Алитуса. Вот в эту зону. Дальше возвращаемся вот в эту зону. И летим потом вот в эту зону. То есть полет по зонам, чтобы наша задача взять максимальную дистанцию за время, которое составляет 2 часа 30 минут. То есть, если совсем все плохо, можно буквально эти зоны клюнуть тюк тюк-тюк и вернуться домой это минимальная дистанция 35 километров. Все, конечно, для планера смешно. С другой стороны, будет недоспеха, когда мы упремся в какой-нибудь ветер или еще что-нибудь. Что Лучше быть на аэродроме и быть счастливым, чем сидеть в полях. Продолжаются старты. Все быстро. Работает три самолета. А если сейчас растянуть лебедку под такой ветер, мы бы делали тоже где-то один старт в полтора минуты. Так что вот это все можно было бы одной электрической лебедкой в течение часа выпалить в небо. Не тратя столько топлива. ю -ху! Потяни кита сармениста и что она? трупачука. Огонь! <свят> а -а -а! Вот, вот такая прекрасная штука, мини лак. Владелец очень доволен. Это именно тот мини-лак, который был в Альпах и вернулся в Литву. Ох, повезло Арминусу. Планер может вполне взлетать сам, но с этой травы будет тяжеловато. И смысла нет, лучше сохранить батарейку для сложных условий дня, потому что на этой батарейке мини может летать около часа. А если взлететь, то порядка 30% энергии будет израсходовано. Вот такой же моторчик хотелось бы сюда поставить. Ну, наверное, не буду ее красивый планер портить всей этой фигней. Будем улетать по-настоящему. Пассиро сейчас. Пассиро сейчас. Робит. Разгоняемся. Лечу. Оп, все хорошо, летел, Ничего не заплохо. плохо О, У меня скорость не работает, друзья Вот жопа У меня 200 км в час скорость О -по -по -по -по -по -по. Даже не знаю, как, как мы будем летать Прикольно Ну ладно, будем по шуму ветра Открываю форточку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 Я бы, наверное, сейчас пошел на посадку, потому что я бы я не готов летать без, совсем без скорости. Это было бы сложно. Но у меня сейчас есть ground speed 63 км в час, скорость относительно земли, ветер 17 км в час. Поэтому я, в принципе, более-менее представляю, на какой скорости и как я летаю. Сейчас я летаю километров на 60-70 просто тут еще по поведению планера это все более-менее понятно. Вот вланник стоит. Сейчас так вланнику на хвост построить и попробуем с ним попарить вместе коллеги, можно сказать у меня даже теоретически качество выше должно быть оп, сейчас стример переставлю вот он на хвосте у него и все, у него то прибор, наверное, работает. жизнь начала медленно, но уверенно налаживаться э -э, я принимаю такое решение попробую слетать маршрут э, по минимуму, просто чтоб, ну, грубо говоря, не баранку за день получить, попробую слетать а там видно будет Самое главное, что я могу сказать, что планер на полностью данный, ну, грубо говоря, вот ручка сейчас в нуле, я чувствую, что он не валится, ни в какой штопор не хочет валиться, не теряет скорость, то есть летит сам. Ну и все, и больше от него не требуется, можно на скорость не смотреть. Ведь некоторые спрашивают, а как вот, как летать без скорости? А вот так можно летать без скорости, очень даже прекрасно. Погода зреет, образуются, судя по всему, гряды. Я надеюсь, что все будет у меня чики-пики Рядом коллеги А вот впереди красивое облако Как раз Которое позволит мне Дальше взять стартовую, стартовую линию Старт уже открыт Все как бы хорошо, можно лететь Высота моя 1400 Но я бы предпочел бы Все-таки немножко набрать Надо мной еще какой-то планер есть То есть пока подъем есть а он есть-то вполне себе неплохой. Мы набираем. Потом можно вот к облаку, которая сейчас по центру кадра у вас протянуть. И там как раз где-то стартовая линия. Но тут же надо все осторожно-преосторожно делать. Так что я крайне аккуратно лечу. Между тем, как бы потенциал уже по потоку, похоже, исчерпан. Но в него налетела куча народу. Я не знаю, что они здесь хотят. У них какие-то свои, может быть, подковерные игры. Так, я смотрю на старт. Вот стартовая линия, я хочу подойти к облаку, которая прямо по курсу мощная стоит, выбрать кромку, взять стартовую линию и пойти в сторону литуса, дойти до края первой зоны, то есть у меня программа минимум. На аэродром болтаться времени больше не хочу тратить, все-таки, ну, сколько можно, поэтому смело двигаюсь под облако, рассчитываю взять более-менее адекватный поток. Облако, которое смотрелось красивым, оказалось дохловатым. Нету ничего мне не остается ничего другого как пытаться сейчас э, уходить против ветра по ветру точно вот туда на леса нет смысла но я пытаюсь вот может справа какой нибудь рабочий облачко высота тает 1000 метров 1080 снижение 17 неприятненько но буду искать поток э, внизу под нами город преной я надеюсь что что-нибудь возьму вот впереди похоже формируется вот вот это вот облачко да Веселенькая погодка. Веселенькие у меня ждут приключения. О, птичка. Сучка, крыльями машет. Здесь как раз удачное положение, что если я сейчас хороший поток возьму, вон снизу птичка какая-то болтается, то в принципе легко набрать как раз к нужной точке. Работаю как волк, давно так не рубился. Ну, вот как все просралось немножко. Это же... Этот вариометр консервативный что-то показывает. Пошла жара. Над нами над формируется облако. Вот ко мне кто-то прилетел в мой поток. Но выше. Все прекрасно. У меня уже 1100 метров высоты над уровнем моря. И 1000 над аэродромом. Хороший мощный поток. Набираю пока. Ну что ж, друзья, я под кромочкой уже. До кромки облака остались считанные метры. Я сейчас еще чуть-чуть наберу. 1700 метров 50 у меня есть и в общем-то наверное не имеет никакого смысла податься дальше с этой с этими штуками всякими потому что нам нужно стартовать времени уже почти три часа ну вот стартует похоже кто-то ну давайте пойдем за ним так, конечно мы за это стеклянным планером не угонимся но между тем время время время Оп, смотрим вот она у нас стартовая линия, вот вот эта точка, где я буду, наверное, стартовать. Ну и вот впереди явно поток. Народ его крутит. Я вполне могу позволить себе тактическое решение пройти через этот поток. Так. А планер подшел правее. Ну мы сейчас за ним пойдем. Крутящийся нам что-то даст. Ну и подходим уже, скоро будет линия. Вот за речкой это стартовая линия, непосредственно иду по ветру, правее линии пути мне вот туда, я под, под это облако не выгодно брать, потому что крюк получается, но с другой стороны, почему бы и нет. Подошел под облако, высоту набирать не надо, ну вот такой крюк дурацкий получился, Ну, с другой стороны зато пойдем под облаком, то есть сейчас я тут, как говорится, экспериментирую, друзья. Все, сейчас поворачиваю четко на линию маршрута и уже пойду под вот этой цепочкой облаков. По крайней мере я рассчитываю, что я сейчас здесь хотя бы большие минуса не поймаю. Хотя, конечно, с тактикой у меня пленова. Трюк был неверный. Надо было по-другому лететь. Ну ладно, уже поздно. Вот так, друзья, можно зажигать на деревяшке. Хе-хе-хе! Так, сколько? Скорость? 148. Ныряю под облако. Разгоняюсь. 150. Да, на такой штуковине, на такой скорости гонять неэффективно, друзья, качество сильно падает. Ну а что делать, если мы валим под грядой? Удается мне немножечко грядить, что называется, видите, придерживает. Я надеюсь, что эта цепочка облаков меня выручит, и я все-таки дойду, возьму зону первую, нормально. Прямо по курсу хорошая, вроде как рабочее жирное облако. Сразу же за речкой срезает там потоки, наверное, удачно. Вот. и я думаю, что до этого облака дойду, чуть-чуть дальше. Там буду, скорее всего, разворачиваться с зоны против ветра, потому что задача у меня сегодня не стоит очень уж много слетать. Моя задача стоит сегодня на аэродром вернуться, летая без скорости. Но мне уже нравится. Уже у меня азарт появился. На переходе я сейчас держу, много держу, кстати, можно и поменьше. Можно и помедленнее. Все, привычка нет летать медленно на этом планере. Она должна быть. Смотрите, меня подымает... Уходил я на. Ух ты, с кстати, поднимает неплохо. Что брать или под грядой пройтись. Да, пройдусь под грядой. 1450 метров у меня. Ой, 1550 метров у меня. Практически много высоты я не разменял. Надо понимать, что я все-таки иду по ветру. И это вот не так просто. Потом будет назад вернуться, главное. Но вот эту гряду я могу очень быстро использовать, если она еще отработает какое-то время. То прям сам Бог велел с этой грядой работать. Облако выглядит многообещающе, но пока не тянет. Возможно, нужно было вот его правый край пробовать, но уже поздно. Развращается какой-то планер, явно что-то взявший. Но если он идет по этой линии, значит, возможно, эта линия правильная. В общем, особо не будем. Пробуем нолики, поэтому я уменьшаю скорость. Если будет малейшая возможность набрать, буду набирать, потому что выгодно максимально против ветра уходить на максимальной высоте вот уже показался город алитус и аэродром Алитусский. пока набора у меня нормального нет но я крадусь вот под краешку этой гряды жду пока клюнет Если набирать обязательно надо Во. пробую в спираль стать первое будет со сбросом то есть, этот не считается, я сбрасываю энергию. Ну, в смысле, сбрасываю скорость, добираю фактически высоту. Вот это ОДИ сейчас фиксируется. Я бы, конечно, если был бы на соревнованиях на каком-то стеклянном планере, я бы сейчас все-таки пошарился, попробовал поискать бы более сильный поток. Но... Сегодня моя концепция не рисковать. И текущие полтора метра в секунду по ветру, который мы имеем, меня вполне устраивает. Ветером меня несет как раз зоны и все хорошо. Возможно, вот там прямо по курсу все получше, но уже поздно. Работаем здесь. Терпение и труд. У меня 2,5 часа, чтобы пролететь какую-то дистанцию, поэтому за скоростью гнаться не буду, буду гнаться за надежностью. Но все-таки я не вытерпел, друзья, пошел по ветру. Слишком слабый поток стал, полметра в секунду, это но ну, не дело. Явно погода сильная, тем более ее сейчас пик. О, смотрите, у меня по прямой набираю лучше, чем набирал, когда крутил. Вот, может быть, стоит закрутить сейчас? Нет. это был, была реакция на ручку. Ну, покрадусь, крадусь потихонечку. Ну вот, неприятная ситуация. Облако, которое было многообещающим, ничего нам не дало. И надо понимать, что я теряю высоту на 1400 метров. Я буду, если с такой высоты уходить, на маршрут, дальше на возврат, это будет невыгодно, чем выгодно набрать по ветру максимум. Вот это вот снизу несусветная получается. А впереди ничего хорошего меня не ждет. Там полигон, запретка. В общем, надо думать сильно. Один из вариантов решения повернуть налево. Вот эта группа облаков впереди смотрится хорошо и просто э, сходить в ту зону. То есть, так как мы лети, летаем по зонам, это вполне можно сделать. Направо идти нет никакого смысла, потому что Развал и до ближайших облаков далеко, а впереди группа смотрится хорошо, что я в этом случае делаю, я уклоняюсь немножко вбок по зоне, но вполне могу это сделать, это в данном случае лучшее решение, потому что сейчас прям разворачиваться совершенно неправильно. Ну, попробую вот там под этой группой облаков выбрать максимум, буду возвращаться. Ну тем более, что я вижу, что коллеги, вот вланник летит в обратную сторону, примерно той же концепции придерживаются плохо я до середины зоны залез облако впереди перспективное будем его полностью все прощупывать чтобы набрать здесь вот единственное конечно видите развалы какие справа видны очень мне не нравится вот это облако в котором мы идем может в принципе в такой же развал превратиться если мы опоздали И вот это конечно очень тревожно первая часть облаков не сработала вот эта вся линия, она, возможно, мне что-то даст, но высота у меня сейчас уже 1200, это не так, не так критично, но, в общем-то, и неприятно тоже. То есть хочется мне выбраться повыше сбоку. Видите, какая тень вообще, вот это тут расползание, оно, конечно, прям все планы мне нарушило красивые. Ну ладно, двигаемся, делать нечего, надо все равно выбираться здесь повыше. Хоть что-то начинает тянуть. Ну, вроде как двухметровый поток, и тот показывает и этот, встаю в набор, вроде как все хорошо. Это меня очень радует, друзья. Вот это прям тот миг, когда попустило, Фу, можно выдохнуть и сконцентрироваться на наборе высоты. Смотрите, какая группа огромная, птиц каких-то летит. Вообще, то ли айски, то ли кто, смотрите, на. но при этом они почему-то крыльями машут. Ну, я набираю, я не хочу крыльями махать. Мне крыльями махать не надо. На ветреный край облака работает. Наши аисты вон пошли на переход. Туда, куда, в принципе, и мне надо будет потом. Посмотрите, что здесь сейчас происходит. Я медленно, но уверенно сношусь к краю зоны. И до него осталось совсем чуть-чуть, но я, видите, уже уперся в облако. Поэтому я, так как здесь этот поток остается, я все-таки разгоню сейчас и слетаю в краю зоны. Ну, такой, считайте, у меня небольшой спортивный азартик будет. Вот. Как раз по направлению вот этих вот озер куда-то сюда. Осталось до края зоны совсем немного. Ну, давайте попробуем, где разгоняюсь. По идее, вся эта система, облака будет нас придерживать. И мы на обратном пути воспользуемся нашим же потоком, которым мы набирали в ноли, как я иду. Вот в чем смысл. Ну и, естественно, дальше, чем край зоны, никакого смысла нет. Двидится все. Может, даже избыточно это было, но зато красиво. Так, и теперь мы развернулись. Я хочу вернуться на ту же линию, где... Да, вот. Видите, нас придерживает очень хорошо. Ну и вот линия, вот это вот показывает мне куда наглядеть. И, собственно, вы можете видеть, что там же красивый пятна теней. Отлично. Туда мы и двигаемся. Как вы видите, я немножко в сторону ухожу. Но потому что не хочу через тень, хочу на солнечную, на ветреную сторону вот этих облаков выйти. И по вот этой гряде дунуть наискосок. То есть... Напрямую его вот сейчас через тень лететь было бы опрометчиво, поэтому я не совсем оптимально к маршруту, двигаюсь к ближайшему хорошему озвучку. Скорость 120 км в час, потому что я иду против ветра, скажем так, с боковым ветром. Здесь должно быть хорошо. Не всегда, друзья, путь самый правильный прямой. То есть, да, сейчас я не иду четко по маршруту, но я иду под облако, которое меня придерживает, попробую позволит резаться против ветра. Я буду на линии солнца. Ну, да, тут, видите, какие огромные тени. Мне кажется, это можно против ветра здесь и помереть. Ну, вот сейчас будет момент истины. Будет работать этот, это облако или нет. Я почти верю, что оно работает. Кромочка облака плотная. Все выглядит прекрасно. Я максимально смещаюсь как бы вправо, хоть это не выгодно, мне левее сейчас надо, но я хочу вот использовать все облако, чтобы однозначно совершенно найти под ним поток, что поток здесь явно будет сильный, Оп. опа, ну вот, приходи к моему любоваться, поток очень хороший, вот это зашибись, ай да я, ай да, сукин сын, ай молодец. Поток, 4 метра в секунду, 4,5. Ну вот в таком, друзья, как раз выгодно набрать энергию. Даже мой трюк, который я сделал, он совершенно оправдан получается. Понимаете? Вот в чем прелесть жизни. Да, и посреди остается, ну там, 3-4. Ну, буквально, как вы видите, несколько спиралек. И я уже опять под кромкой облака. Снова моя любимая. 1800 над уровнем моря и 1900... Ой, точнее, 1900 над уровнем моря, 1800 над аэродромом. Прекрасно. пошли космо, в них залазить нельзя. Мы уже не нарушаем. Летаем по правилам визуальных полетов. И, соответственно, я выхожу из этого потока. Разгоняюсь. гей гей Погнали! Здесь можно достаточно быстро лететь Ну, 128 относительно земли С учетом ветра, вот 140 км в час я сейчас держу Смотрю, впереди следующее облако Как раз удачно тоже расположено Как вы видите, вот вот здесь Идеально для меня будет Я до него тоже сейчас успею Ну и, собственно, скоро город пленный. Все хорошо, пока все, все нормально Перспективы есть Облако большое Ну и там вся цепочка, как край леса Должно быть хорошо. Но Он меня даже придерживает. Но 9 метров в секунду. Видите, край тоже какого-то облака. Вряд ли он будет работать. А, слева мы наблюдаем альтернативный мой вариант маршрута. Я мог под этой грядой слева пойти. Ну, не знаю. Не нравятся мне тени, которые там. Совсем не нравятся. Хотя выглядит тоже прилично вполне. Мы выбрали уже свой путь. И мы следуем дальше. Смело двигаемся вперед. До ближайшей гряды остается не так мало. Расчет мой, наверное, увенчается успехом. Как говорил я, альтернативная линия, вот она слева осталась. Возможно, тоже все было хорошо, но мне моя нравится больше. А снижение у нас небольшое, придерживает иногда. Вот уже почти край, высота при этом 1400 метров. Этого достаточно уже мне, чтобы явно а, цепануть вот эту всю гряду. И использую ее продвинуться вперед. Ну, фактически до следующего следующей зоны. То есть прям смотрится все очень красиво. Подворачиваю чуть-чуть слева. Такой есть красивый аппендикс. И тем более, что у меня нолики меня придерживают. То есть здесь даже не факт, что мне нужно будет набирать. Но даже плюсики. Я сбросил скорость. Установится сейчас поток, если только он очень сильный будет. Блин, хороший поток. Это вроде как и надо набрать, ладно, друзья, тут. Тактической точки зрения надо было, конечно, использовать эту гряду и не париться. То есть, опять же, был бы я на стеклянном планере, я даже не остановился бы здесь, потому что впереди явно лучше. Но мы сегодня девиз наш надежность, поэтому выбрав здесь 200-300 метров. Я гарантированно долетаю даже до аэродрома, поэтому мы потом эту гряду используем для скорости. А пока, ну, тем более, поток 1,8 метров в секунду М -м, по сравнению с предыдущим ерунда, но мы в судодёжности. Немножечко я завозился, наверное, пора все таки идти. Дальше я набрал ну, где-то метров 150 метров. И очень красиво кромка впереди смотрится, но надо туда лезть, прям к бабке не ходи, а тем более почему сейчас не имеет слабый поток брать? Да потому что нас сдувает на каждой спирали. Вот и я сейчас вот смотрите, все что набрал, грубо говоря, слил для того, чтобы пробиться вперед. Вот точка, где мы набор начали делать, так что не имело, Ну, ну как, я выиграл 50 метров, но это несерьезно. Так что ж парим дальше. Классический дельфин, вот так, хорошо, но это немножечко все-таки реакция на сброс скорости, не столько сам, сам набор, поэтому я смотрю, что вариометр у меня и механически тоже немножечко за ручкой ходят, поэтому делаю поправки на это. А почему важно сейчас вперед двигаться, ну, потому что это гряда впереди не вечная. Она будет работать какое-то количество времени, и нам надо ее. Самый идеальный вариант ее использования. Вот так вот, работая дельфином, сбрасывала скорость. О -о -о, так, это все-таки заброс или поток. Непонятно. Но неплохо, все равно, явно, все равно набираем. Но вот сейчас все-таки нет, это еще не, не то, что стоит крутить. Как правило, самый сильный поток на, на ветреной стороне облака. Поэтому мы туда и тянемся. Я думаю, что мы там как раз и встанем в набор. Это меня радует. Если вдруг впереди мы не возьмем, то потом я левее вижу очень хорошее облако, вполне рабочее. Так, я сейчас левее возьму, потому что чувствую я не под той стороной облака, не под правильной. Вот сюда я думаю протянуть. Так, 97 км в час. Скорость не буду сильно сбрасывать. О, вот это точно поток. О! Смотрим, до скольки запросят Может быть, не имеет смысла набирать, потому что метр какой-то. Мы вполне дотягиваемся и до следующей облачности, 1600. То есть здесь мы, если сейчас будем возиться, наберем 200 метров. Но, может быть, это имело смысл, но как-то вот, наверное, нет. Впереди все тоже очень перспективно. Идем вперед. Все. Переставляю триммер, разгоняюсь. Погнали дальше. Как видите, вот это черное облако, которое смотрелось совершенно распрекрасно. Все-таки не дало нам возможности. Ну, оно нас на 150 метров забросило. Конечно, но в поток мы под ним не стали. Ну ничего страшного. Идем дальше. Вот эту следующую зонту мы должны взять. Ну как раз примерно прямо по курсу она и есть. То есть в данном случае. Очень удачно греда совпадает с направлением пути. Ближайшее облако, которое было над нами, сейчас уже нас не взяло. Двигаемся вперед, то есть сначала гряды не рабочее, но явно впереди более-менее рабочая вся штука. И греда идет через город Френы э, примерно туда, куда нам и надо. То есть мы сейчас попробуем взять край следующей зоны, вот вот этой. Но для этого нам надо сначала взять поток. Самое главное, друзья, при этом не забывать любоваться окружающей природой. Посмотрите, какой красивый Неман. Вообще. Мы подходим под гряду. Вроде как пошел немножечко поточек. Сбрасываю скорость. Да, заброс мне нравится. Ну-ка попробую. Даже если заброс просто так, попробую разведывать на спирали сделать уже. Потому что 1200 метров та высота, на которой мне хочется. Вот откуда мы пришли. Пусть тоже облака разваливаются, расползаются. Так что будет поток, будем брать, невзирая на его двухметровость. Два метра в секунду. В принципе, по такой погоде более чем достаточно. Работаем. Не справился я с этим потоком, не получилось у меня его взять. Как-то вот... вот сейчас я протягиваю. Да, я по краешку меня выплюнуло вот из него. Вот сейчас все заработало. Можно еще кружочек. Но самое интересное, что вполне возможно, если мы просто пойдем по прямой, под грядой, то мы будем идти по прямой и набирать. У меня дилемма. Но, с другой стороны, предыдущее мое решение было неверным. То есть я рассчитывал, что будет поток, его не было. Поэтому, так как у нас сегодня девиз «Осторожность и надежность», он кто-то шкрябывает по низам на плане то мы этот девиз исповедуем. Самый главный кайф, друзья, я летаю. И я, любу, я, я конечно, любую сигарами в Альпах, но вот Литва очень красивая, посмотрите. Особенно вот это место, до Немана. Просто потрясающие совершенно э, виды. Плюс еще вот такой уютный писк вариометра. Ну, смотрите, до.. Ну это вот заброс за счет скорости, до среднем Где-то 3 метра в секунду у нас набор. Мы стремительно опять приближаемся к кульсате 1800. Это вселяет надежду. Покажу хоть себя, как это выглядит. Ой. Ну что, какая это как без скорости летать, как без скорости. Да вот я случайно без скорости. Не работает указатель, показывает он цену дрова. Посмотрите вот он. Показывает какие-то там 200 дров в час, вообще известно что. Хотя вы понимаете прекрасно, что сейчас никаких 200. Сейчас я выдвинусь против ветра. Скорость ветра у меня 20 км в час. Вот, смотрите на экранчике. Вот смотрите скорость. Вот сейчас будет 50 км. Это значит, что я лечу на 70 Ну и все. Меня это устраивает, эта информация. Планер я чувствую, все как бы хорошо. Ну, поэтому... Тут главное, наверное, больше не минимальная скорость, потому что... он ну, парашютировать начнет, это я почувствую. А у земли, конечно, буду больше скорость держать сколько максимальная скорость чтобы не, не, не развалить и не разуть эту <сíck> конструкцию <сíck> времени у меня много стартовал я без 15,3 сейчас только 45 минут полета а летать мне нужно 2,5 часа я даже не знаю чем я буду заниматься 2,5 часа тут принцип такой, лучше уж пролетать меньше приземлиться на аэродроме чем пытаться гнаться за неизбыточным каким-то, ну в данном случае в моем, потому что в боевых нас нормальных соревнованиях там, конечно, нужно обязательно задачу стараться выполнить, хотя тоже бывает какая-то гроза, и всегда выгоднее вернуться на аэродром и привести очки за время, чем получить только очки за дистанцию, Это всякая такая тактика, ну что, кромка не растет, не растет, 1800 как и было, достаточно стабильно делаю крайнюю спираль и буду. Выходить. Да -да -да -да. Очень хорошо. Очень все мне нравится, как в данном случае сформировалось. Мы пошли под грядой. Нам надо как бы по зоне правее быть. Но правее не хочу туда в пустоту лезть. Поэтому мы скорее всего пойдем по гряде, а потом где-нибудь клюнем направо, выклюнемся против ветра. Против ветра нам можно до минимальных высот опускаться, потом ловить поток и пробиваться, как говорится, против ветра еще один конечно вариант не использовать эту гряду пойти вот под облака прямо по курсу как бы рассчитывая работу под солнышком и тем более что там вроде как бы что-то сформировалось ну не знаю я сомнения у меня да если налево подвернуть это получается аж под 90 градусов нет нам не выгодно в ту сторону лететь к сожалению вот эту гряду налево идущую я не могу не использовать от слова совсем ну ладно. Тогда все понятно. Вот как сейчас против ветра, перейти красиво. Несколько облачков. Будем надеяться, что это тоже что-нибудь сформируется. По крайней мере, солнца много. Это, это уже радует. Сейчас мы прошли наш, через наш аэродром ровно и двигаемся в конец зоны против ветра. Нам в зону, которая у нас против ветра, выгодно, во-первых, зайти как можно дальше против ветра и ого го го го какой потом хороший. Попробуем набрать. Ого, хорошие тут вовсю прыгают. Так, встаю в набор, потому что, несмотря на то, что против ветра по правилам, нужно желательно сжечь всю высоту, потом где-то взять. Ну, я думаю, что я лучше здесь наберу, потом сюда вернусь еще раз. Сейчас здесь наберу максимум и похоже, что здесь кромка выше, потому что до облака еще далеко, а у меня уже 1600 метров. Прекрасно все, прям, я очень рад. Посмотрите, какие, какая красота, 2000 метров у меня, кромочка и мы набрали их непосредственно над аэродромом. Это очень приятно, внизу какие-то парашютисты прыгают и так далее, а я разворачиваюсь против ветра, потому что мне эту высоту выгодно сжечь. Пройдя против ветра, максимально взяв зону безопасно, и вернуться сюда, попробовать набраться еще раз. Ну, вот смотрите, вот она. В зону я могу еще километров 10 вперед пройти. Вот таким курсом, что, собственно, я и сделаю. Текущая обстановка, мы двигаемся на край зоны. А, достаточно удачно расположено облако прямо по курсу. Это позволит нам под ним нас придерживать немножко. Ну, в общем, я по максимуму сейчас туда дорежусь. Потому что это против ветра достаточно безопасно. А дальше будет видно. Дальше у меня пока плана нету. С правой стороны Каунос. И Кауносское море. Очень красиво все это смотрится. Вот это облако нас придерживает. Это очень хорошо. Под этим облаком я даже не планирую сейчас набирать. Потому что я могу пройти против ветра и немножко сжечь вот эту высоту, которая у меня есть. Потому что чтобы потом по ветру стать набор. То есть вот здесь вот можно было бы сейчас вот в набор, в принципе, встать, да? И, в принципе, он неплохой был бы. Но у меня я наберу тогда 150 метров высоты. Это совершенно не критично было бы. Но я считаю, что я лучше сейчас рубану против ветра до края зоны, а потом на обратном пути стану в набор. То есть вот эта тактика, потому что сейчас набирать, дует такая зона осталась совсем чуть-чуть вот здесь смотрите вот она какой-нибудь боевой разворот за зафигачу так чтобы повеселее было скорость побольше никакого смысла в этом нету но весело же и я двигаюсь под облако, под которым возвращаюсь под облако, под которым был поток. Соответственно, попробую там встать наборчики, уже набрать и пойти вот под те гряды, немножко правее, потому что туда следующий луч маршрута идет. Я вернулся под облако, под которым был небольшой наборчик. И встал с планом добрать до максимума. Но пока так тухловатенько. Пока не очень буду искать то что мне дальше по ветру идти очень страшно низко это не, не бессмысленно испаркаемый ветер нас несет в нужную сторону идем с боковым ветром ветер э, дует у нас сейчас правый борт э, соответственно идем с этим ветром в крайнюю нашу зону вот сюда надо нам прилететь куда-то но я буду лететь под эти облака впереди а, там сделаю набор и буду думать стоит ли залазить глубже в эту зону или нет потому что Нужно еще на аэродром вернуться, то есть можно сейчас погнаться за дистанцией, но в итоге не вернуться. А лучше будет вернуться в первый день. Тем более, что без скорости, это вообще круто маршрут слетать, я вообще так да, с собой горжусь немножко, пока. Итак, мы почти подходим к зоне нашей, видные облака, очень удачно по линии пути стоит такая грядочка небольшая. Главное, чтобы там тянуло. Но в любом случае другого варианта нет. Там под этими облаками нужно выбираться и тогда уже возвращаться назад. Конечно, как вы видите, здесь такой лесочек. Мама-то дорогая. Поэтому надо будет обязательно набрать, чтобы назад вернуться. Я не по низам тут ни в коем случае не полечу. Ну вот есть, конечно, вон поляна в лесу, но, блин, страшно-страшно. Облака хорошие, я думаю, что сейчас найдем. И почему я лезу вот к этому краю зоны? Потому что ветер, когда мы будем набирать, будет нас как раз сдувать вот так вот центр зоны. Так что вроде как пока все складывается хорошо. Главное сейчас найти поток. Высота 1200, ну вполне, то есть выглядит все прилично. Попробуем. Пока вот это облако мне нравится всем, но она почему-то меня не берет. Я выполняю всякие змейки и шмейки, проверяю, как тут что, но как-то пока... Оп, оп, вот вроде как пошло что-то. Пробую, оп, пробую закрутить, в любом случае это важно сейчас. Что здесь такое? Видишь, что у нас какой-нибудь... Надо набирать здесь очень аккуратно, нудно, обязательно набирать, выбираться. 1100 метров у меня, сейчас пошла самая такая аккуратная часть маршрута. Ни в коем случае нельзя здесь снизиться на малые высоты. Да, не смог я, друзья, здесь набрать, к сожалению, как было у меня 1200 метров, так и осталось. И моя надежда вот на вот эти облачка, я двигаю сюда по ветру, в общем-то вариантов -то у меня уже мало. И надо там выбираться. Там облака хорошие, плотные. Ну, правда, достаточно далеко, но ближе ничего приличного нет. Вот туда налево смещаться тоже не хочется. Вот это вот э, край леса, опять же, ну, красивое облако смотрится. Я думаю, что пока я его э, туда приду, наберу он поднимах, и он тогда уже рвану назад э, против ветра в сторону дома. Ну, вот такая вот дилема. Э -э, вот это справа облако, у ну, вас расп распадающееся оно. Скажем так, невыгодно. Поэтому иду под этой микрогрядой, щупаю, беру вообще все, что дают. Вся моя ставка на вот это облако, она достаточно давно уже живет. Вот, и... Я рассчитываю, что я под ним возьму. Выглядит оно весьма прилично. До облака недалеко, оно, по сути, конгломерат из нескольких облаков. Поэтому я попробую туда думать. Оп. Осталось чуть-чуть. Но я, собственно, взял практически середину зоны. Если это облако не сработает, я дальше не пойду, буду возвращаться вот, вот это, например. И откуда-то отсюда выбираться. Но мне очень нужно сейчас высота. Вот Прямо сейчас концентрируюсь, вырубаю камеру, буду набирать обязательно. Ну вот что-то я взял, друзья. Может метр, может больше. Облако до него я чуть-чуть не дошел. Но я боюсь вот этот метр бросать. Я вполне думаю, что возможно, когда поток поднимется вверх, с учетом силы ветра, а ветер, извините, 32 км в час сейчас, то как раз, вот как раз туда я и попаду. Ну и, собственно, все, вот этот вот набор мне должен позволить вернуться домой. Пока я буду его набирать, я думаю, что меня сдует до края зоны, и я благополучно оттуда развернусь, Задача будет вернуться домой, но постараюсь ее выполнить. Да. Волнуюсь я. Ну, волнуюсь немножко. Не хочется. Вот видишь, какую мне леску перелетать придется в перспективе. Поэтому я сейчас вцепился в этот поток всеми зубами. И кручусь. А перелетать лески придется против ветра 29 км в час. Ну, ну, в общем-то, не так и мало. Для нашей деревяшечки. И вот это мне свезло, друзья, до 5 метров в секунду сейчас забросы идут. Ну да, видите, меня сдувает к этому облаку. У него на самом деле с наветренной стороны формируется еще одна зона всасывания. Вот как раз я в нее сейчас крайне удачно зашел. Ну и это вот, вот эти поля красивые, паканные. Вот с них этот поток прекрасный, волшебный идет. Ой, как же хорошо. Крыло сейчас показывает на город Алитус. Ну, мы как раз примерно до Алитуса. И долетим почти немножечко со сносом снос сейчас приличный идет за каждую спираль видите моя ни одна спираль не заканчивается пересечением со старой траекторией Ну, 21 км в час видите сейчас чуть-чуть потише но все равно достаточно сильный набрать нужно мне максимум эти вот 1802. в ну, результате чего я вполне смогу против ветра даже такое вернуться на аэродром и дай бог финишировать. Сейчас, друзья, складывается хорошая обстановка для возврата домой еще по всему. Поэтому надо, наверное, будет сейчас делать ход конем. Мы набрали 1800 метров, можно ковырять больше. Ну, и, наверное, мы сейчас доковыряем. Вот я хочу быть под самой-самой кромочкой. Потом сделаю небольшой прыжок в сторону. Вот под этой сформировавшейся грядой в сторону литуса. Буквально, чтобы дойти до края зоны. Но мы... Собственно, и так к ней с этим потоком. Вопрос просто в том, что я сейчас чуть-чуть теряю время, но если бы времени просто 2,5 часа на задание, я все равно не вылетываю все время, которое нужно. Судя по всему, мне не хватает дистанции по зонам этим. С учетом того, что первый я взял неправильно. Ну, правильно, но не так, как было бы оптимально с точки зрения максимальной дистанции. Поэтому я не спешу. Но все-таки дистанцию хочу выбрать максимальную. Потому что это как раз шанс показать хоть какой-то позитивный результат. Ну, мой позитивный результат вернуться на аэродром, но, уж понимаете, азарт спортивный у всех. В том числе и у меня. Что-то я выпал с потока. Вот этот спортивный азарт. Чуть-чуть сейчас против ветра протяну. Мне надо наоборот по ветру идти под облако, уже заканчивать эту подягу. Я на одном месте болтаюсь, 1800. Делаю сейчас минус на приборе. Оп. Ну, мне, кстати, до конца зоны-то еще прилично. Поэтому лезу-ка я под это облако. И как раз под ним сейчас я туда, и на конец зоны-то и попаду. Вот как это выглядит на экранчике. Оп, оп. Вот. Вот мой план, вот куда-то вот сюда слетать. Иду по ветру. Вот сейчас здесь, под этим облаком, дальним, по идее, должно нас додержать по максимуму. Поэтому я достаточно смело к нему иду. и там сделаю максимально возможный набор. Оттуда уже буду возвращаться домой. 1800 метров у меня сейчас высота. Облако красивое, должно работать. Да, как я и думал, это облако работает, неплохо работает. Ну что, давайте возьмем здесь максимум. У нас как раз дует. И посмотрим, как мы пойдем назад. Ну и назад пойдем неплохо, пойдем назад. Тоже есть какие-то облака. Может быть что-то грядится, вон какой-то планер ниже нас летит. Все, сейчас здесь набираем максимум. Лю зону и рву копчик назад. Ну смотрю до зоны до конца. Так, где-то здесь еще полигон есть какой-то. Главное не попасть под выстрелы. Да, я человек азарку, похоже. Ну что, давайте уже дойдем до конца зоны. Мы все-таки спортсмены, никакие -то блоки осталось, чуть-чуть совсем. Метерочек-то по земле тоже хороший. Конечно, может, я глупо сделаю сейчас, что увеличиваю эту дистанцию, но, видите, совсем немножко осталось тут. Надо понимать, что тем более я буду возвращаться по гряде. Ну, должен быть какой-то спортивный азардос. Тем более он как хорошо придерживает, видите, высоту, высоту собственно не теряем, не теряем. Разворот. Оп. Вот как я заскользил, неплохо, не очень хорошо. Сейчас возвращаюсь по своей траектории, чтобы нас гряда продержала. Все, я лечу уже домой. Видите, на спирали я даже из зоны вылетел. Надо было раньше начинать на секунду разворот, но ничего страшного на аэродром. Ну, Видите, как удачно я использую свой старый трек, меня придерживает постоянно. То есть вот то, на что я рассчитывал. Таких ноликов. Почти не теряя высоту. Два километра. Ну и высоты у меня, в принципе, должно хватить до аэродрома, если больших низкотников не насобираю. До аэродрома сейчас километров 25-2000 метров. Даже при качестве ну, 20 этого достаточно но 20 у меня против такого ветра должно быть погнали вперед у нас до аэродрома осталось 19 километров высота 1800 ветер 24 километра в час идем против ветра ну и теперь надо подумать как красивее это все обрисовать с одной стороны можно взять левее там красивое облако грида какая-то но это отклонение потому что нам и так по идее, 25 градусов нужно направо повернуть, поэтому я использую ближайшее облако, вот оно нас это придерживает. И потом доверну направо на 20 градусов четко на аэродром, и по дороге пройду через вот это облако, ну, как резерв такой, немножко подзаправиться, тем более, что там солнце, э, петля Немана, все должно хорошо работать. Хотя, конечно, подмывает меня взять сюда, но это ошибка, то есть вот реально вот сейчас это было бы ошибкой. Подворачиваю. Калькулятор показывает, что вот сейчас Курс мой ровно на аэродром Даже просит еще два градуса вправо Ну вот я не хочу, потому что у меня прям по курсу облака Ветер у нас, опять же, в левый борт но если бы я пошел вот под эту гряду В принципе, я пошел бы против ветра Может быть, это имело бы какой-то смысл Там, если бы я был ниже Но сейчас мне высоты хватает Мне только важно, чтобы меня немножко придержало Ну, погода еще есть но вот вы видите, да, впереди какой мощный развал. То есть, как бы мы очень-очень удачно я попал. А в некотором случае, прям вот, я считаю, идеально. Выбрал вот сейчас вот здесь очень удачно. И при таком ветре так, вот знаете, как бывает партия. Наверное, я бы так сказал, что я с собой более-менее доволен. Главное теперь до аэродрома долететь. 16 километров до аэродрома. Высота 1600, но будет, ну, сложно не долететь, наверное. Но надо всегда считать все равно, раньше времени не радоваться, потому что есть такая штука, как и ветер, и не спидняки. И все-таки это деревянный планер, который, против принципе, летать не сильно-то любит. Отходим к облаку, которая была у нас, собственно, на котором мы рассчитывали, что нас придержит. Посмотрим, придержит или нет, но... Да, вот видите, пошли нолики, полметра в секунду. Ну, вот, надо ли набирать? Нет, не набирать-то по идее не надо. У нас 12 километров до аэродрома. Как раз сейчас попытка набрать может привести к тому, что нас дует, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Ну и в конце концов, мы же на соревнованиях, нам время важно. Вот я аэродром визуально вижу, мы туда приходим с огромным запасом высоты. То есть, опять же. Но... Время у нас, мы не долетываем, время у нас, всю дистанцию, которая была, я выбрал не совсем оптимально, конечно, можно было и раньше а больше выбрать, Но ну, что смог, что смог. Я вообще на маршрут не собирался лететь сначала, думал, ну его в баню. Аэродром на ваших экранах, вот он. Мы подходим к финишному цилиндру, я лечу на 122 км в час против ветра, ну, сейчас выжму 130, но это где-то максимально, это где ну, я не хочу превышать на этом планере скорость 150, хотя можно наверное, давайте попробуем, 132, 133, 140 выжму, но зато смотрите как сыпется, 4, сыпется он конечно знатно на такой скорости я пересек финишную линию 1631 я даже двух часов не налетал то есть этот маршрут я прошел несколько быстрее чем два с половиной часа Кстати, сейчас мы отойдем от аэродрома проверим этот планер на штопорочек как он вообще себя ведет с точки зрения штопор осматриваю потому никого. А никого подо мной. А подо мной, никого. Ну что, посмотрим, как эта машинка. Сейчас я встану против ветра, чтобы более менее понимать реальную скорость ее. И начинаю ронять эту скорость. Это такое ощущение, что у меня вариометр наоборот работает. Смотрите. Так, что делает планер? Ну вот у меня ручка на упоре. Он начинает вот так вот качаться, качаться, качаться. Опускает нос. Ну, не знаю, парашютирует что ли. Давайте попробую педальку. Два ну. Оп. Вау! Сваливание есть. Все-таки Свалился он у меня. Оп, давайте еще разочек. Просто чтобы понять, как себя в потоках, насколько агрессивно можно вести. Давайте. Это вот скорость относительно земли, сейчас 33 км в час. Ветер 27. Ну, где-то получается. На 50, что ли, он не может быть, на на 60 он должен валиться. Все-таки 37, 41, за грамм спид. Мы против ветра сейчас находимся. Вот вы можете даже сами посмотреть, вот они, данные. При этом у меня, видите, ручка на упоре, то есть не хочет он с моей нагрузкой пытаться просто свалиться просто так. Так что можно быть достаточно смелым. И теперь попробую дать еще раз ногу, вот так, раз. Вау! Красиво! Ну что ж, все прекрасно. Ну понятно, что раскручивать штопор не хочу. Все-таки деревяшка. И опять же, жалко. Ну я и уверен, что он прекрасно выходит. Собственно, все сваливание он выходит, а остальное уже не важно. Да, петлю конечно сейчас еще. там. Вот. За петлю я не буду, я просто попробую горку сделать. Разгон. Классный аппарат, вот, проверяю, как там тормоза, насколько эффективны, ну работают. 400 метров высоты, я так балдею, тут просто наблюдаю, как, что вообще творится, но ну, будет правильно, наверное, как-нибудь наискосок и так, чтобы никому не мешать и ни не врезаться. Вот, планер заходит на посадку. Вот, смотрите, вон он. Можно красиво понаблюдать. З -з -з -з -з. тот случай, когда можно отдыхать спокойно себе и наблюдать за происходящим. Садиться так, чтобы морды в ангар нет. Вот как этот планер. И стараться чуть-чуть, может быть, немножко не доехать на незнакомой технике. Ну что ж, я сейчас на краешке аэродрома по высоте и теперь буду подходить поближе. Захожу я на повышенной скорости, потому что, извините, я не помню. О, нифига себе, какой ветрище. Полностью закрыл тормоза. Вот это я чувствую, не долечу. Ну, зато точно приземлюсь нормально. Да, слушайте, не летит этот планер с таким ветром, как непривычно все. Ой. Оп, и куда-нибудь Отвернуть <с> Присемнился Самое главное, первый блин Далеко не комом Удалось летать, удалось вернуться Я не знаю, какой будет результат Но он уже прекрасен тем, что я на земле Я на аэродроме не <с> на какой-нибудь поляне И все классно Сейчас пойдем сдавать результаты. Самые, друзья, сложно теперь свой фонарь не долбануть об землю. Вот тут, конечно, заключается некоторая особенность этого планера. 65-го года аппаратик. Прекрасно он меня сегодня катал по небу. Все замечательно. То, что скорость не работает, это ерунда. Зачем эта скорость кому-то нужна? GPS есть. Ну и шум ветра тоже. И по положению ручки все понятно. Немножко дрожат у меня руки, холодно мне. Вот. Но в целом... Ой, народ едет подбирать. О, скорая помощь. Это за, за мной приехали. Подбор. Подбор. Отлично. Вот что значит настоящие друзья. Сразу же. Раз. Сразу же меняем шапку. Да. Слушайте, ну у меня скорость не работала, весь полет. Ну летал быстро. Нет, ну летал просто. Затем жизнь ускорять, нужно, да, нужно, наслаждаться. нужно наслаждаться. Так, не-не-не, смотри, вот где-то здесь ты... вот. А, где-то в глубинях. Да. Тот самый случай, когда можно сказать, волков садить два. Э -э ну на всех планерах по привычке, вот у меня вот Ликс, например, стоит здесь. Ну что, я его, соответственно, пхнул туда. Смотришь, от отверстие... Ну и, пишет отверстие пихай. Вот я и пихнул. Оказалось, пихнул я не то, потому что, на самом деле, это скорость. А, а Никс у него вот. Вот эта вот штуковина, вот это у него, по сути, Никс. Штука, которая на вариометр работает. Поэтому возвращаю Никс Бенусу, и завтра будут летать, наверное, с работающим указателем скорости. Бенус, ты смеешься, да, надо Бенус смеется. Но! Заведьте, я такий маршрут прошел, даже с неработающим указателем скорости. Так что. нас нет. Нет? Ну, ну, ну да, нет. Ой, будем завтра продолжать.